Привет всем! Маткульт, привет! Привет из Фистеха! Студия записи, родной Фистех! Вот. Я сегодня хочу разобрать одну великую задачу, великую, с великой историей. Она известна как, ну, теорема, ну не знаю, она, у нее какое-то народное название, теорема Фирма Эйлера Гаусса. И у нее гигантское количество доказательств. И я э, до последнего момента не знал то доказательство, которое я сейчас буду разбирать. Я его обнаружил там в некой переписке моих волонтеров, друзей. И включился, решил ее. Там еще как бы был, было, было некое обсуждение, правильно ли она сформулирована. Там задача, э, задача для школьников 179-й школы, ну, собственно, для моего сына Миши. Это там в дополнительном листочке. Вот такой ход решения приводится, и невероятно простое, на самом деле, красивое решение на основании принципа Дерехле, ну, в каком смысле, простое. Теорема, которую я сейчас сформулирую, она вообще сложная, вот, блин, вообще сложная, то есть у нее нет ни одного простого доказательства. И известные мне там изящные доказательства проходят через так называемые гауссовые числа. Ну, наверное, хватит вас мурыжить, да, уже, пора бы дать определение, да, этой, ой, ну, сформулировать теорему. Теорема такая, пусть P это простое число, а? дающий остаток 1 при делении на 4, то есть вида 4К плюс 1. Вот. Тогда существуют целые m и n, такие что, что p равно m квадрат плюс n квадрат. То есть любое простое число формата 4К плюс 1 может быть представлено в виде суммы 2 квадратов, что совершенно нетривиально. То есть вот вы когда начнете на компе, допустим, выписывать первые какие-то числа, ну 5 это понятно, 2 квадрат плюс 1 квадрат, там 9 пропускаем, оно непростое, а 11, как и 7, не подходит, потому что вида... 4К плюс 3, и тройка тоже не подходит, да? Ну, двойка особое число, оно вида 4К плюс 2, это единственное простое число вида 4К плюс 2, оно тоже сумма двух квадратов, 1 квадрат плюс 1 квадрат. Ну, это как бы, это очень сильно связано с гаусовыми числами, но сегодня про них не будет ничего, про гауссовые числа. Ну, и дальше там можно тоже посмотреть, 37, это 6 квадрат плюс 1 квадрат, 29, там это 5 квадрат плюс 2 квадрат. В общем, посмотрите, в частности, разложите год 2017 который тоже простой вида 4К плюс 1, в качестве упражнения разложите это 2017 год, 2017 разложите в сумму двух квадратов. Не вполне тривиальная задача. Как и вообще, если вам дано такое число, найти эти МН, ну как бы это не очень просто, и совершенно непонятно, какого рожда в принципе они должны существовать. Так вот, они существуют всегда. Заметила эта фирма, это вроде как доказал Лейдер, но у ГАСа там было куча доказательств. Сейчас я приведу одно из них. Поехали. Ну, сейчас мы будем работать в остатках по модулю P. Для вот такого числа, для вот такого числа существует остаток, который в квадрате, вот вот, решение, вот такое вот уравнение, в квадрате, да, сравним с минус единицей всегда. Вот это первое, что первый шаг доказательства будет нахождение такого остатка. Точнее, не то, что нахождение, ну в принципе, я его даже предъявлю, да, ручками предъявлю сейчас. А, то есть для p равно 4k плюс 1 всегда можно предъявить такой остаток, что он в квадрате равен минус 1. Вот. Ну, например, там, ну, если для 5 это просто двойка, и она же входит в такое разложение, то уже для 13, например, у нас э, это число 5. Да? 5 квадрат — это 25. 25 плюс 1 — это 26. То есть 25 сравнимо с минус 1 по модулю 13. То вот, ну и дальше как бы вот для любого такого числа можно указать, как это сделать. А вот как, смотрите. А для любого вообще P, для, в самом деле, напишем так, в самом, в самом деле, в самом деле, для любого простого P, ну какого-нибудь там, не двойка, конечно, а дальше, напишем вот такое произведение, напишем... 1 умножить на 2 умножить на 3 умножить на 4 и так далее на p минус 1. Ну, то есть p минус 1 факториал. И посмотрим, чему оно равно а, по модулю p, то есть арифметика значит, остатков отделения на p. Тут суть в том, что для каждого существует ровно один, противопо... ровно один обратный, то есть для двойки существует где-то 2 в минус 1 в этом ряду, в том смысле, что какой-то остаток, который при умножении на 2 дает единицу. Ну, в данном случае это даже очевидно, это p-1 пополам, потому что кроме двойки все числа нечетные. Но для тройки уже непонятно какой, но он есть. И это из-за того, что по модулю p простого числа остатки допускают обращение всегда. Это основная теорема арифметики. В общем, это у меня в лекциях ну там много раз безусловно упоминалось. Поэтому они разбиваются на пары взаимнообратных. Да? Ну, давайте я приведу какой-нибудь пример, чтобы было ясно, о чем идет речь. А, ну вот, скажем, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. И это все ненулевые остатки отделения на 13. 1 взаимно обратен себе, минус 1 тоже себе. Ну, 12 это на самом деле минус 1, да? А вот. Дважды 7 равно 1 по модулю 13. А, трижды... 9, да, потому что 27 – это как раз 1 по модулю 13. Так, 4-жды сейчас посмотрим, что. Значит, 4-жды 10, потому что это 40, это 39 плюс 1. Это 40. Вот. Дальше идем. Что у нас осталось? А, ну раз мы знаем, что 2 и 10, то минус 2 – это минус 10. Нет, стоп, секунда. Я не прав. Um, момент, момент, момент. А, нет, 2 это 7, и минус 2 это минус 7. Поэтому я знаю, что 11 соответствует 6. А 66, на самом деле, да, это 1. Ну и, наконец, что там осталось? Остались 5,8. И так как больше ничего нет, то только они остались, понятно, что они друг другу и обратно будут. Действительно, 5,8 это 40. Ну вот, и вот теперь смотрите, если я взял вот это произведение, то что у меня произошло? Единица, ну, единица, она и есть единица. Дальше они попарно все друг друга посокращали. Вот здесь внутри они все друг друга сокращают. А у 12, он, оно как бы один раз встретилось. То есть вот это все в произведении дает единицу, а это минус единицу. А, вот. И того, как доказал якобы Вилсон, ну, по крайней мере, теорема называется теорема Вилсона, p минус 1 квадрат, о, oh, минус 1 факториал. Сравним с минус единицей по модулю p. Вот. Мы это доказали вот на основании этой, этого парирования, да, спаривания, внутреннего спаривания. Единица спаривается с собой, p-1 минус тоже с собой. Все остальные по парам, и произведения все умирают, кроме этого. А теперь, внимание, если p есть 4k плюс 1, то смотрите, что у меня происходит. Вот, вот это вот, что это такое? То p-1 факториал который есть 4k факториал. Он равен 1 на 2 на 3 и так далее на 2 к А следующее что? А следующее 2k плюс 1. Но 2k плюс 1 это минус 2 к Понятно, да? Потому что 4k плюс 1 это и есть само p. Если это непонятно, здесь прямо остановите и еще раз прослушайте. 2k плюс 1 это минус 2 к А дальше идет минус 2 к значит, Минус 1, да, то есть, ну, они подряд идут, минус 3, минус 2, минус 1, вот, собственно, и все. Вот, то есть, вот это вот число, которое дает а, минус единицу а, при делении на p, а в остатке дает минус единицу, равно произведению вот такой группы и вот такой группы чисел. Но здесь четное число минусов. Опять же, именно из-за того, что p равно 4k плюс 1, а не 4k плюс 3. Этот фокус не пройдет. Для p равно 4k плюс 3. Но для него, кстати, вы и так докажете, что такого x не существует. И вот таких, такой суммы квадратов не может доказать, не, не может существовать. Из-за арифметики по модулю 4. Вот. А здесь, соответственно, минус четное число, поэтому их всех можно стереть и превратить в плюсы. Но тогда, если я их сотру и превращу в плюсы, у меня... Вот это написано просто два раза подряд. Вот, просто два раза подряд написано то же самое. Иными словами, p минус 1 факториал, который дает остаток один, минус 1 определение на p, равен квадрату вот этого вот числа. Иными словами, ответ просто такой. 2 к факториал. x равный 2 к факториал, обладает вот таким свойством при p, равное 4k плюс 1. Вот почему. Потому что 2k факториал, возведенный в квадрат, это дважды повторенная вот эта надпись, это то же самое, что повторенная надпись с плюсами, потом с минусами, а это то же самое, что 4k факториал, а он по теореме Вильсона, вот по этому приему, все. Половина доказательства закончена. Теперь мы просто зафиксируем это x. То есть теперь рассмотрим для любого p вида 4k плюс 1 этот x, этот самый x, такой, что x квадрат равен минус единице по модулю p, то есть дает остаток минус 1. То есть x квадрат плюс 1 делится на p. Прекрасно. А далее гениальнейший прием. Я его не знал, честно. Я вот дорос до седин и не знал этого приема. Значит, рассмотрим. Остатки 0, 1, 2, так далее. Целая часть корня из П. Целая часть корня из П вот а, ну корень из п не извлекается п простое число поэтому здесь стоит меньше чем корень из п на самом деле вот это вот вот это вот вот это число оно меньше чем корень из п однако в этом списке а, больше чем корень из п чисел а почему в нем больше чем корень из п чисел а потому что вот столько это чуть меньше чем корень из п но это целая часть от него да как все устроено? А, вот так все устроено. Вот это вот корень из p, это целая часть корень из p, это, это, это, это часть корень из плюс 1, а здесь стоит сам корень из между ними строго. Поэтому, когда я взял вот столько чисел и прибавил нулек еще один, то у меня получилось больше. У меня получилось больше, а именно 1 плюс целая часть от корень из p, или как иногда ее называют верхняя целая, которая больше самого числа. Давайте это запомним, это сейчас важно. Значит, рассмотрим эти остатки. Вот, ну, допустим, это вот такое множество А. И теперь рассмотрим множество, которое мы... на, Так, запишем. А плюс по Минковскому... Плюс по Минковскому сейчас я поясню. А, плюс по Минковскому х умножить на А. Что такое x умножить на a? Ну, это я просто x навесил вот сюда, всюду. То есть я все эти остатки от 0 до целой части от корня из p умножил на мой x, вот этот, который значит, существует, который в квадрате равен минус единице. А это просто множество всех выражений, вот таких m плюс x n, где m и n принадлежат множеству a. Вот этому. А теперь внимание! Сик, внимание сюда. Сколько их? Нажимайте на паузу и думайте. Какова мощность этого множества? Мощность вот такого вот множества. Мно множество всех таких выражений. Давайте x здесь, вот прям x, вот он x. Вот. Так вот, она э, равна... Мощности множества в квадрате, потому что это э, любое отсюда спаривается с любым отсюда. Мы берем любой этот и прибавляем к нему любой из того же ряда умноженный на x. Да? Всех таких комбинаций будет количество умножить на то же самое количество. Квадрат этого количества. А это больше, чем корень из p в квадрате, то есть p. Вот это, по-моему, гениально просто. Это, это гениально, это реально гениально. Смотрите, в этом множестве больше, чем p элементов. Что происходит? Когда где-то больше, чем p элементов. Это целые числа. Это, это здесь корень не должен сбивать с толку. Мы взяли целую часть, просто рассмотрели вот этот ряд остатков. Это какой-то набор целых чисел, да? Ну вот, и их больше, чем p. А что это значит? А раз так, то... Дирехле! Дирехле! Дирехле! Существуют два выражения, дающих один и тот же остаток при на p. Мне пофиг абсолютно, вообще они равны между собой на самом деле, или только дают равные остатки. Это не важно. Существует m плюс x корней из p. И, ой, извините, m плюс что я написал, бред. m плюс x n. И, допустим, m с волной плюс x n с волной. Они оба устроены вот так, как здесь написано. М берется отсюда, n берется из того же ряда, умножаются на этот x. Ну и м с волной тоже вот это, значит. А, вот, один и тот же остаток. Что дальше? Ну понятно, ежу ясно, что вычитаем их друг из друга. Получается, m минус m с волной плюс x на n минус n с волной делится на p, ну, елы-пало, делится натурально. Теперь вопрос, какого размера вот эти два числа? m-m с волной, n-m с волной. Какого они размера? Но если это в этом ряду, то, по крайней мере, они не могут добить до корня из p. Помните, э, раствор коварен, добил до колодца? Менделеев пьяный спрашивает, когда с крыши писал. Свою ассистентку. Ой, простите, дети. Вот. Короче, добьют они до корня СП или не добьют. Не добьют они до корня СП, правильно, не добьют, потому что а, они в этом отрезке внутри, да, от нуля до вот целой части. Ну, понятно, максимальное расстояние здесь все равно меньше, чем корень СП. Но единственное, что они могут быть не, не как бы сказать сказать, неположительные. Но это на здоровье. Значит, тогда, соответственно, если это назвать L, а это назвать S, у нас получится L плюс XS делится на p, где l и s строго между корень из p и минус корень из p. Итак, существуют, но хрен знает, где они живут, но они существуют. Но хрен знает, как их найти. Но же они существуют все равно, да? Вот, это как бы разговор математик с физиком, да? Существуют, знаете, как разговор математик с физиком. Начинается пожар, пожар. В кабинете начинается пожар, в урне там, кто-то кинул окурок, и там начался пожар. И физик-практик берет ведро воды из туалета, выливает в урну, все топит, и все, пожар закончен. А физик-теоретик сидит, что-то пишет, там пожар разгорается, он пишет, пишет, потом берет такую прыскалку маленькую, такую набирает водички из цветочного этого стаканчика, да, Пшик в нужное место, и нет пожара. Нет, все, пожар затушен. То есть то, только что ужасный пожар был. А математик, он выходит из аудитории, видит висящий огнетушитель и кричит, «Ура, решение существует!» Спокойно возвращается в аудиторию и продолжает все писать, а она разгорается, постепенно разгорается, разгорается. Вот это такой замечательный анекдот. Вот так же здесь. Значит, математик говорит, что есть такие числа. А физик, а как предъявить-то их? Ты же не будешь как идиот перебирать все. А математик, да мне плевать, я же должен доказать, что они есть. Вот и все. Вот. Ну вот они есть. И так существуют. И что же дальше я буду с ними делать? Сейчас я вам покажу. Смотрите, что у меня происходит. L плюс XS, L плюс XS делится на P. Так, Пятачок, да? Так, да. Винни-Пух, так. Ну хорошо, ну тогда L плюс XS умножить на L минус XS. Тоже делится на P? Ну конечно, если я домножил число, которое делится на P, на что угодно то я получил число, которое делится на p. Так, раскрываем скобки. l квадрат минус x квадрат и s квадрат делится на p. А теперь внимание. Я минус x квадрат заменяю на единицу, то есть на плюс 1. Потому что по модулю p, да, минус x квадрат дает остаток 1. Или x квадрат дает остаток минус 1. Вот это вот, вот это сравнимо с l квадрат плюс s квадрат. По модулю p, ну просто потому, что э, минус x квадрат, x квадрат сравним с минус единицей. Вот это вот, если вычесть, у нас будет делимость на p. Раз это делилось на p, значит и это делится на p. Ну и что же я получил? Что какие-то два числа l и s по модулю меньшие корни из p строго обладают тем свойством, что l квадрат плюс s квадрат делится на p. Но они не могут добить до 2p. Это не отрицательная величина, да? Ну, опять же, значит, нулю она не равна, потому что э, мы разные выражения нашли. Здесь m, вот эти пары mn и m с волной, m с волной, разные, потому что их было, помните, больше чем p разных пар. И вот какие-то разные пары мы вышли, поэтому эти уж точно не оба нули. Если бы они оба были нули, значит, исходные пары были бы одинаковые. Но раз они не оба нули, то l квадрат плюс s квадрат строго больше нуля. Но меньше, чем 2p, потому что l квадрат меньше p, l меньше корня из p, l квадрат меньше p, и s квадрат меньше p. Но смотрите, если сумма квадратов двух чисел, ну вообще, если какое-то число делится на p, но находится между 0 и 2p строго, значит, единственный вывод, который делает отсюда математик, заключается в том, что сумма двух квадратов этих чисел равна числу p. Вот и все. И, по-моему, это... Ну, если не считать классического Гауссова, так сказать, через Гауссовые числа, да, которое очень красивое. ну, скажем так, наверное, это самое простое вообще доказательство того, что любое простое вида 4, самое простое доказательство того, что любое простое вида 4К плюс 1 является суммой двух квадратов. Матхуль, привет!